Это Слав, и сегодня мы поговорим про бессмертие. Сразу говорю, что тема серьезная, то есть эзотерику религию ждать не будем, то есть только научные факты. Вот. Все время, долгие года, с самой древности, многие мечтали достичь бессмертия, долголетия, вернуть молодость, изобретали эликсиры молодости, но в принципе все эти попытки были безуспешными. Но в последнее время с развитием науки, с развитием технологий это казалось бы, фантастическая мечта становится ближе к реальности. Расшифровка ДНК, исследования в области биологии, биохимии и других наук дали нам широкие возможности в достижении долголетия и бессмертия. По словам бессмертия, я подразумеваю максимально долгую жизнь, то есть я не говорю о какой-то неуязвимости там, или режиме Бога. Вот. И еще один вопрос, который я хотел бы уточнить и дать вам ответ, многие говорят, что они не хотели бы жить вечно. Мне кажется, они просто не понимают... сам Они не понимают всех прелестей, то есть... Часто люди задаются вопросом, как он поступить, так там или так, или вот так. Когда ты будешь жить долго, ты сможешь сделать все варианты. Ты сможешь выучить все науки, научиться всем способностям, что тебе нравится. Вот. Недаром все великие мудрецы говорили, что самое главное, самое ценное в жизни – это время. Поэтому мы сегодня поговорим о том, как сделать себе этого времени побольше. Ну. Вот, ладно, возвращаемся к науке. Грубо говоря, все пути бессмертия можно разделить на две большие группы. Первая — это чисто биологические, то есть, это включает в себя генетику, модификация ДНК, выращивание органов, то есть биологические способы. И вторая большая группа — это кибернетические. Это замена органов на механические, перенос мозга в компьютер, перенос компьютера в мозг. То есть, в принципе, все способы. И в отдельную группу хотел бы выделить крионику. То есть она, в принципе, долголетия не прибавляет, но дает возможность отсрочить как бы, до того момента, когда вдруг технологии станут такими передовыми, что смогут вас воскресить. Вот. еще 200 лет назад немецкий биолог Август Твейсман сказал, что смерть — это инструмент эволюции, а не ошибка в сложной системы. И, в общем, всю лекцию я хочу основывать на том суждении, что эволюции надо, чтобы мы просто чаще умирали, чтобы чаще менялись поколение, чтобы вид был более приспосабливаемым. Но в принципе сейчас человек сам под себя меняет окружающую среду, и умирать так часто уже не обязательно. Вот. Хочу рассказать вам о таком термине, как пренебрежимое старение. Это такой феномен, он наблюдается у некоторых животных, и это означает, когда животное умирают не от собственной старости, а от того, что внешние факторы. То есть кто-то их убил, съел. А Вот с возрастом смертность не увеличивается. Мне это не нравится. Вот, этот термин пренебрежимое старение вел еще коллег Финч в 190 году. Вот, то есть, в принципе, если у животного адекватное знание окружающей среде, ему нет смысла так часто меняться, а можно сосредоточить все свои силы на размножении. И можно себе позволить пренебрежимое старение. Человек тоже, в принципе, мог бы стать пренебрежимо стареющим животным, но человек это очень молодой вид и еще слишком рано, чтобы он таким был. Вот. к примеру, есть долгожитель медузы, она, по факту, бессмертная, при достижении зрелости она ложится на дно, перерождается в полип, он потом снова становится медузой, и животное, по сути, бессмертное. Многие виды черепах, они не стареют, они просто, такой панцирь становится большой, массивной, что она уже не может двигаться и найти себе пропитание. А органы не стареют, хрустали глаз не мутнее, то есть нет признаков старости. Еще есть пример гигантский группер в океане, он достигает просто таких размеров, что он выпадает с экологической ниши и проигрывает конкуренцию с молодым самцам. Вот это факторы, которые провоцируют старение, и животные-экстрадолгожители с ними легко борются. Вот. Из этих факторов очень важно это укорочение теломер, и я хочу вам поподробнее про него рассказать. Э, теломеры — это многократно повторяющиеся короткие участки нуклеотидов на конце хромосомы. Э, при каждом делении клетки они укорачиваются. Э, когда они укорачиваются полностью, клетка отмирает. Количество этих укорачиваний в делении клетки называется пределом Хейфлика. Для человека он примерно 50-52. Вот. Когда этот предел достигается, клетка отмирает, и организм больше не может регенерировать. Очень долго изучались эти теломеры, и в 1984 году биолог Кэрол Грейдер, здесь она посерединке, она смогла получить фермент теломераза. Этот фермент отвечает за удлинение теломер и за то, чтобы они удлинялись. Вот. Но, к сожалению, этот фермент у человека активен только в стволовых клетках, ну и в некоторых половых, то есть в принципе в соматических клетках тела он не активен и теломераза не удлиняется. Вот. А, к примеру, у животных долгожителей, экстрадолгожителей, у них он удлиняется. Вот. И, в принципе, в целом вот эти три ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шестак, получили Нобелевскую премию за эти исследования в 2009 году. Вот. Много на эту тему было исследований и даже изобрели препарат. Называется ТА-65, он как раз занимается тем, что он активирует тело Миразу. Вот. сейчас у меня есть в продаже, баночка на 30 таблеток стоит тысяч гривен. Вот. Ну, в принципе, как для долголетия, это может быть дешевле, чем многие операции. То есть, в принципе, это доказано. То есть, на людях сложно проверить, потому что люди живут, в принципе, долго, а на мышах продлевает на 40% жизнь. На людях показывают как бы, результаты омоложения, но полностью пока еще неизвестно. Вот. Эм. Небольшое отвлечение. Знаете, речка Доли, она умерла и прожила вдвое меньше, чем средняя продолжительность жизни овец. Многие ученые говорят, почему это получилось. Потому что у нее вот эти теломеры были изначально короче, потому что с уже взрослые овцы. Так что, если бы я, допустим, с планировали, клонировали, то она была бы не такая, более бы дольше прожила. В целом, вообще, Каждый живой организм в каждый момент времени должен для себя принять решение. То есть это принимается на биологическом уровне. Что ему сейчас делать? Либо же форсировать метаболизм и заниматься размножением, либо же, наоборот, замедляться и сосредоточить силы на регенерации, на восстановлении себя, на восстановлении клеток. И ученые нашли белок, он называется М-ТОР, и он занимается как раз принятием этого решения. То есть он химическим образом собирает информацию о окружающей среде, о питательных веществах и принимает решение. То есть что ему делать? Форсировать метаболизм или входить в режим как бы, энергосбережения и восстановления? И ученые нашли вещество рапомицин. Оно выделяется бактерией, которые живет на острове Пасхи. То есть, по сути это рек, такое вещество. Но оно как раз влияет на этот белок М-ТОР и способствует тому, чтобы организм входил в режим долголетия в режиме репарации устанавливал клетки вот следующее что бы я хотел рассказать это метод CRISPR. это самый новый самый прогрессивный самый точный самый безошибочный эффективный метод генной инженерии вот. недавно он был разработан одной из ключевых фигур была Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета в Беркли. Как он работает? Есть В каждой клетке есть механизм защиты от вирусов. Он называется CRISPR, и он может с помощью белка КАС-9 вырезать ненужные участки ДНК, которые заражены вирусом. Ученые смогли этот механизм настроить под себя, и с помощью... Этого механизма можно вносить любые правки в гены. То есть получается, как, как генетический фотошоп. Можно любые кусочки вырезать, доставить, изменить, то есть сделать клетку невосприимчивой к раку, заблокировать, чтобы она не болела спидом, изменить все параметры. И это, в принципе, теперь возможно. И он довольно точно этот метод. И вот, вот так он работает. Этот белок КАЗ-9, он обрезает, а с помощью CRISPR можно задать ему, что именно обрезать. И хочу вам представить Элизабет Пэриш. Это первая в мире женщина, первый в мире человек генномодифицированный. То есть это самый последний, самый последний эксперимент. Этой осенью ей методом CRISPR изменили гены и задали как раз вот насчет тех теломер, про которые я рассказывал, чтобы у нее больше вырабатывалось теломераза в клетках, соматических клетках тела. То есть, поскольку это только случилось, еще результатов исследований нету, но она отмечает про себя, что у нее хорошее самочувствие, что она стала лучше спать, лучше просыпаться, и в целом чувствует повышенный тонус. Вот. Но что будет с ней дальше, мы узнаем позже. Вот. Хочу еще рассказать про стволовые клетки. В принципе, это популярная тема, много сейчас исследований про них. То есть, в чем суть? Стволовые клетки... То есть, они есть у эмбрионов, когда они развиваются, но в взрослом человеке они содержатся в костном мозге. И это как резервные клетки. Когда в организме что-то случается не так, они оттуда достаются и, ну, простыми словами, и попадают в нужное место, и регенерируют, и превращаются. В чем суть? То есть есть травмальные стволовые клетки, они могут превратиться в клетку нужной ткани. То есть, будь то сердечная мышца, будь то нервная клетка, будь то клетка почки. Вот, и была сложность раньше, где взять эти столовые клетки. Но в 2006 году Синья Яманаки, вот этот японец, он смог из уже готовой клетки, дифференцированной клетки мыши, вернуть ее в исходное состояние, вернуть ее в состояние столовой клетки. То есть это было революционное решение, и с помощью этого можно из любых клеток человека превращать их в столовые и направлять их в место, которое нужно регенерировать. Вот. Они даже получили Нобелевскую премию в 2012 вместе с Джоном Гёрдоном. А Джон Гёрдон занимался еще в 60 х годах исследованием клонирования и как раз предполагал это, что с одной дифференцированной клетки организма можно вырастить целый организм. Вот. По данным American Heart Association э, при введении стромальных клеток в сердце полностью устраняется повреждения после инфаркта. То есть Это как бы, рабочий метод. Вот. Был эксперимент на людях. Из них изъяли 200 кубических сантиметров э, жировой ткани из области живота. Достали из нее 20 миллионов э, столовых клеток. Ввели ее в область сердца и размер повреждения сердечной мышцы снизился ну, в два раза, как вы видите, с 30% до 15%. Вот. Также столовые клетки возможно хранить в состоянии глубокого заморозки глубокой в течение долгих лет, и их можно брать, допустим, вот, прирождается ребенок из пуповины издавать их в этот банк, и потом, когда человек вырастет, можно, можно будет с, с этой пуповиной взять клетки и направить любого органа человека, он их вырешит. Вот уже на сентябрь 2003 года было две с половиной тысячи успешных трансплантаций столовых клеток из пуповины крови. Вот. Некоторые исследования показывали, что увеличение вот этих теломер приводит к раку. Вот. Но ученые исследуют вот этих животных-долгожителей и заимствуют у них много способов. К примеру, голос земляков. Его также можно отнести к пренебрежительно стареющим животным. Он устойчив к раку. То есть у него за защиту от рака отвечает намного больше генов, чем у человека. Вот. То есть можно брать, опять же, его гены, модифицировать их и вставлять методом Криспера в человека. Вот. Ну, с биологической частью все хотел бы вкратце рассказать про э, кибернетическую. То есть нанороботы могут так же самое, как и вирусы, участвовать в проектировке генов, попадать в организм, менять либо гены. Это пока только в проекте, но уже есть нанороботы, которые имитируют кровяные тельца, могут переносить кровь и тоже могут вводиться в человека. Вот. Также с помощью Технологии можно выращивать, делать механические органы. То есть есть такой путь. Но мне лично ближе пусть путь биологический, потому что это, мне кажется, этичнее бумаги что будут ходить живые люди, хотя и долгожители, чем киборги. Вот. И вкратце про креонику. То есть сейчас пока невозможно оживить человека, который был заморожен, но, возможно, в будущем получится. Потому что было... После заморозки у кролика мозги сохраняли активность. После замороженной спермы в 21 год смогли зачать ребенка. Собаки были заморожены 3 часа, смогли восстановить жизнедеятельность. Вот. И печень тоже функционировала свиная. В общем, методов много. Наша цель заниматься наукой, изучать это, потому что это наша жизнь и чтобы видеть в жизни намного больше. Вот. И еще хотел один момент отметить кроме проблем с наукой, с технологиями, ученые сталкиваются с социальными проблемами. То есть некоторая часть общества, особенно верующие, они против таких исследований. То есть, В принципе, как и всю, всю историю науки, они противостояли. Вот. Но в противорец им создаются партии, создаются партии трансгуманистов и морталистов, которые лоббируют взгляды ученых в политике и повода финансирования. То есть, в принципе, есть будущее. Вот. В принципе, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, скажите. Сразу...